Алиэкспресс. Когда-то вы сделали на нем свой первый заказ, затем решили зарегистрироваться сами. И началось. Если у вас спросить, что вы тогда заказывали, то вряд ли вы вспомните это. Трубочка для напитков это целый питьевой конструктор, который состоит из 30 деталей, немного фантазии и у вас целый трубопровод, с помощью которого вы можете составлять различные фигуры или же смешивать напитки, скучно точно не будет. Трубопровод соединяется специальными герметичными креплениями, все отлично работает и не протекает, идеальное решение для бухла. Прикольная кружка со съемной маской, под которой скрывается образ бородатого террориста. Чашка бандит не даст вам обжечься, благодаря маске из текстиля, приятного на ощупь, которая легко снимается и одевается. Милые и модные японские кошачьи ушки с нейроинтерфейсом, читающие мысли и реагирующие на ваше настроение. Уши улавливают вашу мозговую активность, они опускаются при расслаблении и слегка повернуты, когда вы испытываете сильные эмоции. По сути, работают по такому же принципу, как и уши у живого кота. Проекционная лазерная клавиатура. Это виртуальная клавиатура, которая позволяет напечатать текст на любой ровной поверхности. Есть возможность подключения проекционной клавиатуры к стационарным компьютерам и ноутбукам, а также абсолютно к любым Bluetooth-устройствам. То есть владельцам Apple, а также поклонникам устройств на базе Android, можно не волноваться. Детский мини-кулер для воды – это прибор для разлива воды, который заценят как взрослые, так и дети, не требует батареек или подключается к сети, легко пометится на компьютерном столе, на подоконнике, либо на кухне. Внутрь детского кулера можно наливать не только обычную воду, но и сок, компот, кока-колу и даже пиво. Оригинальные необычные винтажные лампы накаливания – это отличное решение для интерьера в ретро-стиле, имеют множество дизайнов и форм, а свечение просто завораживает. Можно вкрутить любую домашнюю люстру и даже в светильник. Декоративная лампа Эдисона это настоящая находка для фотографов и тех, кто любит дизайн интерьеров, но ну и разумеется, это хороший повод пофоткаться. Самоклеющая светоотражающая клейка лента на автомобиль со светоотражающими полосами, напоминающими стилистику фильма «Трон». Такой автотюнинг для автомобиля популярен среди автогонщиков и молодых водителей, благодаря футуристическому внешнему виду. Обклеенная машина ночью будет выглядеть как космический корабль. Мини-пылесос отлично подходит для чистки клавиатур. Такой USB-пылесос способен очистить вашу клавиатуру от крошек, пыли и разного мусора, который обычно накапливается под клавиатурой. Также он отлично подойдет как подарок любителю гаджетов. Ножницы для пиццы оснащены специальной лопаточкой, которая позволяет нарезать пиццу и сразу переносить идеально ровные и аккуратные кусочки на тарелку. Специальная конструкция позволяет резать изделия аккуратными кусочками не сминая и без крошек, разделать выпечку прямо на подносе или подставке, не царапая ее и сохранить чистоту рук при работе. Светодиодные LED-очки с освещением для настоящего клаббера могут светиться как постоянно, так и в такт музыки. Светящиеся очки применяются на дискотеках и вечеринках. Они сделают ваш ночной мир ярче и выделят вас из толпы. Ну что ж, на этом все. Я буду очень рад, если ты поставишь лайк и подпишешься на канал.